И сегодня у нас беседа на очень серьезную тему о детской ревности. Ревности, этой, по выражению Шекспира, зеленоглазой ведьме посвящено великое множество произведений. Сколько прозаиков, поэтов, драматургов почтили ее своим вниманием? Ателла убивает жену, Медея из древнегреческой трагедии детей. Рожденных от изменника мужа. В поэмах Пушкина цыганы и бахчисарайский фонтан ревность тоже приводит к страшным кровавым развязкам. Не осталось в тени и тема ревности братьев и сестер. Каин из ревности и зависти убивший своего брата Авеля. Ромул своими руками прикончивший брата близнеца Рема, опасаясь, что тот попытается захватить власть в Риме. У всех народов есть мифы, сказки, легенды, в которых присутствует мотив соперничества, а то и открытые вражды братьев и сестер. Современная психология тоже внесла немалую лепту в разработку этой вечной темы, пытаясь наметить какие-то конструктивные подходы. Почти в каждой книге «По воспитанию детей» Есть главы про детскую ревность и про способы борьбы с ней. И тем не менее мы в своей работе наблюдаем удивительный парадокс. Очень многие родители искренне изумляются, когда им указываешь на существование этой проблемы в их семье. Нередко даже в опиющих случаях они предпочитают ничего не замечать, и, не моргнув глазом, отрицательно отвечают на вопрос анкеты, есть ли у ребенка ревность к брату или сестре. Спрашивается, почему же родители, часто даже весьма осведомленные в том, что касается вопросов воспитания детей, не видят очевидного и проявляют поразительную беспомощность, когда... Речь заходит о детской ревности. Мы долго думали, вспоминали семьи маленьких ревнивцев, которые к нам попадали, и в конце концов пришли, в общем-то, к простому выводу. У взрослых это защитная реакция. Человеку трудно жить с постоянным чувством вины. Поэтому один из самых распространенных способов избавиться от нее – это убедить себя в том, что ничего плохого, собственно говоря, не случилось. А раз не случилось, то и винить себя не в чем. Сколько раз мы слышали от родителей, что они абсолютно одинаково относятся к своим детям, хотя различия бросались в глаза буквально с первых же минут. Да мы старше, мы покупаем гораздо больше, младший все за ним донашивает. И занимались с ним в детстве столько, сколько младшему и не снилось. Игрушки, лакомство всегда поровну. Нет, что вы, что вы, какое предпочтение, говорят родителей? А оно ведь не в игрушках, не в спортивных костюмах и даже не в чтении вслух. Оно в том, что очень трудно подсчитать и замерить, но что, тем не менее, улавливается и замечается без всяких слов, во взглядах, улыбках, в том, как рука сама тянется, обнять за плечи, погладить по голове. Мы еще не видели ни одной семьи, где детская ревность была бы абсолютно беспочвенной. Вот уж поистине иллюстрация известной поговорки «нет дыма без огня». Поэтому, столкнувшись с проявлениями детской ревности, родителям, как нам кажется, следует первым делом заглянуть в свою душу, а не предъявлять претензии к сыну или к дочери. Может, другой ребенок чем-то вам ближе? Может, вам с ним легко, а потому и больше хочется общаться. Так бывает и очень часто. И само по себе это еще не грех. Грех переносить вину на другого. Тем более на того, кто заведомо слабее вас. А главное, является в этой ситуации лицом страдательным. То есть ребенок. И он же оказывается еще и виноват. Всем, наверное, известно выражение муки ревности, но почему-то к детям это не относят. Когда мужчина или женщина мучаются ревностью, это обычно вызывает у окружающих сочувствие. Даже в суде наказания смягчают, если преступление совершается из ревности в состоянии аффекта. Детская же ревность вызывает досаду, раздражение, ее считают капризом, блажью, а то и пороком. А ведь на самом деле это прежде всего страдания, самые настоящие и часто более страшные, чем у взрослых. Дело в том, что до определенного возраста мир ребенка – это исключительно семья. Поэтому для него значимо в основном лишь то, что происходит в семье. Это взрослые могут найти себе какую-то отдушину, отвлечение, могут забыться в работе в вине, мало ли еще в чем, могут в конце концов изменить в отместку неверному супругу или супруге. А с кем, спрашивается, изменит родителям ребенок? Подростки, да, они находят утешение в компаниях, в поисках преданной дружбы и любви, а маленький ребенок обречен на свою семью. И если в его душе поселяется зеленоглазая ведьма, жизнь становится сущим адом. призвав родителей заглянуть в себя и понять, что в их поведении вызывает муки ревности у ребенка, мы просим за тем, чтобы они вжились в его образ, чтобы воскресили в памяти свои детские переживания. Кстати, опыт показывает, что родители, которые сами терзались в детстве ревностью, обычно ведут себя гораздо более осторожно и обдуманно. Бывает полезно также вспомнить влюбленность, омраченную появлением соперника или соперницы. Представить себе, что было бы, если бы в нынешней ситуации у мужа или жены неожиданно появилась бы другая привязанность. Важно детализировать свои фантазии, воображать не просто какую-то конкретную ситуацию, а возможные способы реагирования на нее – ну а, потом... а потом исключить все варианты, допускающие уход. Обычно у родителей, если они живо представят себя на месте уязвленного ревностью ребенка, пробуждается острая жалость и чувство вины. Переживания не самые приятные, но без них, как нам кажется, невозможно распутать этот клубок. Часто приходится слышать, наверное, уже ничего нельзя изменить, да, ведь так далеко зашло. Разумеется, в семьях, где один из детей привык чувствовать себя любимчиком, а другой годами копят обиды, все не может измениться в одночасье, как по мгновению волшебной палочки. Но постепенно баланс устанавливается. Что, по сути, если разобраться, травмирует старшего – а чаще именно он испытывает муки ревности, когда появляется младший. Да то, что он лишается привычного места в семье. Его неожиданно свергают с престола и передают роль королька малышу. Но это еще полбеды. В конце концов, человек на протяжении своей жизни примеряет не один десяток. Масса королей проигрывает множество ролей. Тут важно другое. Роль которая обычно предлагается старшему ребенку, для него непривлекательно. С рождением младшего, старший автоматически становится для родителей большим и взрослым, о чем постоянно слышат в разных контекстах. Однако, он очень быстро убеждается в том, что на самом деле это фикция, обман, и не просто обман, а обидный. Если я взрослый, рассуждает ребенок, то почему мне не разрешают прикасаться к малышу? Он мама его и на руках держит, и пеленает, и в коляске водит. А папа тут даже подбрасывает до потолка. А мне стоит до него пальцем дотронуться, как тут же кричат, отойди, осторожно, ты ему что-нибудь повредишь. Значит, никакой я не взрослый. Своим же друзьям они так не кричат. С другой стороны... Попытки старшего вдруг стать маленьким, а в это время многие дети такие попытки предпринимают. Кто начинает сосать с палец, кто требует, чтобы с ним поиграли младенцев, кто капризничает, хнычет по любому поводу. Так вот, попытки стать маленьким вызывают недоумение и досаду. «Тебе что, нечем заняться? Ты лучше поиграй во что-нибудь», – говорит мама. «А за этим...» Ребенок явственно слышит – иди, не мешай. От ребенка, который еще совсем недавно был центром внимания, требует, чтобы он спокойно ушел в тень и стал как можно более незаметным. Такое желание вполне понятно. Первые месяцы жизни младенец полностью поглощает внимание матери. Да и потом она еще долго чувствует пуповинную связь с малышом чутко реагирует на него и довольно притупленно воспринимает все, что с ним не связано. Однако старшему, сыну или дочке, нет дела до законов биологии и психофизиологии. Это все равно, что принцу или принцессе предложить провести остаток жизни в чуланчике и потом удивляться, дескать, странно как-то они отреагировали на наше предложение. Во многих семьях, правда, ребенку пытаются компенсировать недостаток внимания со стороны матери, которая поглощена младенцем. И в игры со старшим включается отец. А порою первенцы вообще временно передают на попечение бабушке с дедушкой. Однако на деле это попытки подсластить горькую пилюлю. Роли в семье не взаимозаменяемы. Поэтому довольно наивно надеяться, что ребенок не заметит фальши, не почувствует себя отверженным, когда окажется вне дома, в то самое время, когда там, так ему кажется, происходят такие интересные вещи. На наш взгляд, лучше пойти другим путем. Сделать роль старшего максимально привлекательной для ребенка. По-прежнему, чувствуя себя принцем, он должен ощутить, сколько чудесного таится за порогом детской. Сразу оговоримся, что все это относится к детям, у которых разница в возрасте превышает 3-4 года. Попытки внушить двух-трехлетнему карапузу, что он уже большой, и надо извлекать выгоду из своего положения, затея провальная и, в сущности, жестокая. В Декларации прав ребенка записано: каждый ребенок имеет право на жизнь. А мы бы добавили и на детство тоже. При небольшой разнице в возрасте между детьми особенно сильна конкуренция. И умные родители стараются не подчеркивать до поры до времени взрослость старшего. А поскольку, конечно же, для старших детей на первых порах очень привлекательна роль няньки, потом она может надоесть, нужно дать им себя попробовать в новом амплуа. На самом деле, даже пятилетние дети могут быть прекрасными помощниками в уходе за малышом. Да, придется разрешить им подержать его на руках, но ведь это можно сделать над диваном или положить младенца к ним на колени. Главное понимать, что это не баловство. Что у старшеньких в такие моменты возникает ощущение сопричастности к происходящему. Мы с тобой, нашим первенцем, опекаем смешного, милого, несмышленыша. Вот что должно звучать отныне во взаимоотношениях со старшим ребенком. Однако, существенно расширив его права и демонстрируя выгоды взрослой жизни, ну, например, разрешая старшему ложиться позже младшего, самостоятельно гулять, чинить папой машину и тому подобное, следует все-таки помнить, что это не совсем за правду. Не надо требовать, чтобы старший обязательно во всем уступал младшему или везде брал его с собой. Лучше стараться соблюдать золотую середину. Очень важно также говорить ребенку, что вы его любите. Наша культура довольно скупа на изъявление любви, как и на похвалу. Принято считать, что любовь нужно выражать не словами, а делами. Как у нас только не высмеивались всякие ласковые прозвища, типа котик и ласточка. Особенно обделяются лаской мальчики. Родители, прежде всего отцы, боятся, как бы мальчики не выросли изнеженными и женственными и в результате у многих детей появляется неуверенность в себе. Они начинают чувствовать себя отвергнутыми и совсем полноценными. Мужественности, как вы понимаете, это не прибавляет. Напротив, ребенок, купающийся в родительской любви, ну, конечно, не слепой, а сочетающийся с разумной строгостью, увереннее смотрит на мир и в итоге добивается гораздо больших успехов. Если уж Взрослые так падки на лесть комплименты. То почему же от детей требуется мудрость столетних старцев, которые без слов поймут все, что нужно? Мы когда-то написали книгу для трудных родителей, где мы указали на важность преувеличенной похвалы. Тоже можно сказать и о ласке. Пусть ребенок почаще слышит от вас, что он самый любимый. Согласитесь, что одно дело слышать педантичное «я вас всех люблю» одинаково, и совсем другое, когда говорят «ты мой самый любимый старший сын», «ты мой самый любимый первенец», «ты моя самая любимая большая девочка». Хотя, по сути, это аналогично, ибо слова «старший сын» предполагают наличие младшего, тоже самого любимого, но насколько эмоциональнее – и теплее звучат такие фразы. А элемент игры и юмора, который в них заключен, снижают патетику, которую так боятся многие современные взрослые. Может, наверное, сложиться такое впечатление, будто дети, чья жизнь омрачена ревностью, все поголовно являются, так сказать, стороной пассивной. Этакими... Кроткими, забитыми страдальцами. Но на самом деле, конечно, бывает по-разному. Мы встречали немало ревнивцев, которых иначе как бич божий не назовешь. Эти, наоборот, своей ревностью порабощают родителей, изводят сестер и братьев. Казалось бы, разве в подобных случаях можно пожаловаться на нехватку родительской любви и ласки? Да бедняги взрослые часто ни на шаг не отходят от этих маленьких тиранов и потакают им буквально во всем. Так-то оно так. Но ведь тираны жаждут обожжания, а не только покорности. У матери же с отцом подобное поведение ребенка обычно вызывает раздражение и желание от него отгородиться. Делай что хочешь, только отвяжись. То есть изъявление любви в данном случае формальное. А настоящего душевного контакта нет. При таких взаимоотношениях его просто и быть не может. И ребенок, пусть смутно, но это ощущает. Но, безусловно, безусловно разница, между, разница страдальцами. между страдальцами и тиранами огромна. И подход к ним должен быть различным. Если в первом случае родителям, как правило, бывает достаточно изменить линию поведения по отношению к детям, то во втором случае Этим не обойдешься. Тут надо попытаться понять, что таится за капризным деспотизмом, за вроде бы беспричинной ревностью. А таится может разное. И не зная, что именно, невозможно выбрать правильную тактику. Вот приведу такой случай. Пятилетняя Надя ни на шаг не отходила от мамы. Часто могла не разговаривать с чужими и заставляла буквально все семейство, включая семилетнюю Лялю и кота Персика, плясать под свою дудку. Но ей всего было мало. Она постоянно капризничала, чего-то требовала, выражала недовольство. На маму страшно было смотреть, такая безмерная усталость лежала на ее молодом лице. Мы решили немного получше приглядеться к девочке и правильно сделали. Через некоторое время выяснилось, что Надю прямо-таки пожирали разнообразные страхи, о которых ее мама даже не подозревала. И снятие, купирование этих страхов привело к радикальным переменам в поведении малышки. Хотя, конечно, и маме пришлось менять стиль отношений, с дочками. Ей пришлось перестать бояться найденных скандалов и, когда надо, твердо отвечать нет. А по отношению к старшей дочери Ляле пришлось, напротив, проявлять большую снисходительность. Вот другой случай. Это то, что произошло с семилетним Матвеем. Пожалуй, это один из самых сложных случаев, встретившихся в нашей практике. Сестру он буквально ненавидел. Когда на первом занятии мы попросили детей придумать сценку про свое хорошее настроение, Матвей показал, как он радуется отъезду сестры в деревню. Потому что теперь не с кем будет драться, объяснил он. Мальчик упорно не желал даже воображаемых историях идти на контакт с сестрой. А уж о жалости или нежности нечего и говорить. Мы попробовали подступиться к нему и так, и это, но все безрезультатно. И лишь к концу цикла, после того, как Матвей, очень плохо входивший в контакт с детьми, стал чувствовать себя свободно, мы вдруг заметили в нем садистские наклонности. Осторожный разговор с мамой подтвердил наше наблюдение. Она тоже не раз видела, как Матвей норовит из-под тяжка причинить боль домашним животным или сестре. Но не придавала этому особого значения, потому, потому что дальше щипков, тычков, пинков – дело не шло. Родители часто закрывают глаза на такие вещи, поскольку ну, очень страшно сказать себе, что в твоем сыне таится жестокость. С этой категорией детей, к счастью, очень немногочисленной, нам работать психологически трудно. А тут еще и времени оставалось немного. Хорошо, что мама Матвея сумела достаточно быстро перестроить свои отношения с ним и с Аней. Расставая с Матвеем на лето, мы дали его маме задание как следует проработать с ним сказку Шварца «Два брата». Вы, наверное, помните, в ней старший брат – на своем горьком опыте убедился, каким ужасным последствием может привести бессердечное отношение к близким. Мама не только прочитала и обсудила эту сказку с Матвеем, но и затеяла с ним и Саней целый кукольный спектакль. И этот спектакль оказал на мальчика психотерапевтическое воздействие. Мы заканчиваем Первую часть нашей программы и переходим к блиц педагогики. Когда нужно отбирать у ребенка соску? Говорят, если сделать это насильно, то ребенок начнет сосать пальцы. А Лиза без соски не засыпает, хотя нам уже скоро три годика. Как лучше для ребенка решить эту проблему? Ну вот мой собственный профессиональный и родительский опыт говорит о том, что насильно соску отнимать не стоит. Потому что действительно ребенок может начать сосать и пальцы, и какие-то вещи. Вот у меня у старшего сына такая была проблема, потому что послушавшись врачей, после года я насильно отобрала у него соску, и он очень долго обгрызал и воротнички, и завязки от ушанки, и ручки. А вот у дочки я соску не отбирала, как раз помню сколько потом пришлось хлебнуть вот, со старшим. И она сосала соску достаточно долго, Потом отказалась от этого. Но зато психика у нее была гораздо более устойчивой. Наша дочь Таня стала нас обманывать. Причем на каждом шагу. Началось это как-то внезапно. Раньше таких проблем не было. Мы ее и стыдили, и наказывали. Все как об стенку горох. Ей всего 9 лет. Можно ли считать это ранним подростковым кризисом, и как нам бороться с ее постоянным враньем? Ну, вопрос очень интересный, такой довольно большой, тут надо разбираться, конечно. Дело в том, что на пустом месте это начаться не могло. Может быть, может быть какие-то пошли трудности в школе, с которыми ребенок не справляется. Может быть, там влияние какой-то подружки появилась, вот подружка и стала на что-то подбивать не очень хорошее. А, ну, ранним подростковым кризисом я бы не думала, что это надо считать. Это рановато. А вот понять все-таки, что происходит, причем не допытываясь у ребенка, а постара... ну, постаравшись как-то проанализировать ситуацию, сопоставить какие-то факты, навести... Справки у кого-то еще понаблюдать. Вот это необходимо, конечно. Но, в принципе, за вранье все равно надо наказывать. Причем, я думаю, что за вранье надо наказывать больше, чем за проступок. Ну что ж, наша программа, как и всегда, подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.